Всем доброго времени суток. Когда я был простым студентом, моей главной мечтой жизни было приобретение своего автомобиля. Я визуализировал, как сижу за рулем своей тачки и представлял себя чуть ли не королем дорог. Как только у меня появилось первое авто, я понял, что реальность обладания им несколько отличается от ожиданий. Surprise, для личного автомобиля необходимо место, гараж или парковка, за которое нужно платить, либо ставить во дворе, пытаясь при этом каждый раз найти свободный клочок асфальта, чтобы там припарковаться, еще и переживая за сохранность автомобиля и постоянно выглядывая в окна. Автомобиль требует расходов на бензин и периодический ремонт. Иногда случаются поломки, из-за которых приходится понервничать. Затраченные деньги почти никак не окупаются, если ты не зарабатываешь на своем автомобиле. В 21 веке автомобиль с двигателем внутреннего сгорания – это еще и низкоэкологичный вид транспорта. Есть, конечно, электромобили, но они еще не приобрели массовый статус и являются редким и дорогим удовольствием для хипстеров. Но главный недостаток владения автомобилем – это повышенная ответственность. Авто – это потенциально опасный объект, неосторожно управляя которым ты можешь причинить вред имуществу, здоровью и жизни других. Вождение авто требует повышенной концентрации внимания и при большой длительности процесса сильно выматывает. Но что же тогда получается? На автобусе ездить? На самом деле технологии не стоят на месте и альтернатив личному авто к 2К 2020 году множество. Общественный транспорт. Почему нет? Я не шучу. Города растут, общественный транспорт развивается. Появляется возможность доехать от порога дома чуть ли не в любой конец города, области, страны. В нашей стране пока сохраняется отставание в этом от запада, но подвижки в развитии общественного транспорта есть. Особенно это заметно по нашим столицам. Малый личный транспорт, вроде велосипедов и электросамокатов. Это очень удобный, компактный и экологически чистый вид транспорта, который просто незаменим при поездках на средне-короткие расстояния. При необходимости поездки на нем можно совмещать хоть с поездками в общественном транспорте, хоть с поездками в такси, складывая и убирая самокат или велосипед в багажное отделение. Дешевое такси с вызовом через мобильное приложение. Яндекс и Uber произвели революцию. Мобильные агрегаторы сделали совершенно ненужным целый ряд профессий, связанных с такси, и снизили тем самым себестоимость поездки до сущих копеек. Сделав всего пару касаний экрана своего смартфона, ты можешь ехать с комфортом уже через 5 минут с момента заказа. Время, сопоставимое со временем прогрева двигателя любого личного автомобиля. Car Sharing – удобная система аренды автомобилей, также работающая через мобильное приложение. Подойдет тем, у кого уже есть права и кому действительно нравится управлять автомобилем. Конечно, когда у тебя есть собственный автомобиль, он может дать тебе то, чего ты не можешь получить, ни ездя на общественном транспорте, ни в такси, ни даже пользуясь каршерингом. Это и повышенный комфорт, когда ты можешь наслаждаться поездкой в одиночку, и крышу над головой. Если это необходимо, твой личный автомобиль может укрыть тебя от плохой погоды и даже стать маленьким домом на колесах. Ты можешь использовать свое авто в хозяйстве и в том числе зарабатывать на нем. Но, пожалуй, самое главное, что дает обладание автомобилем, это социальный статус. Если у тебя есть авто, то у многих повышается интерес и уважение к твоей персоне. У тебя появляются новые темы для общения, а круг знакомств пополняется автолюбителями. Сейчас весь цивилизованный мир движется в сторону более уютной и экологичной городской среды. Альтернатив личному авто появляется все больше и больше, и я думаю, это здорово, когда у нас есть такой огромный выбор, и мы по-прежнему вольны выбирать, иметь или не иметь автомобиль в 2К20. Себя в роли автовладельца я уже попробовал и, и ощутил как все достоинства, так и все недостатки автовладения. Сейчас у меня уже нет такой заветной мечты иметь свою машину, какая была в юношеские годы. Ну нет у меня машины и нет. Когда-нибудь, может быть, я вновь куплю автомобиль. Но на ближайшее время у меня пока что есть более важные задачи. А как с этим у тебя, дорогой зритель? Делись своим мнением в комментариях. Также не забудь подписаться и поставить колокольчик, чтобы не пропустить новые видосы. Всего тебе хорошего, оставайся на позитиве, пока-пока.